Привет, привет, привет, YouTube. Вы давно просили меня взломать снова Day Air Survive. Я надолго пропал, потому что мне куча дел. Сразу прошу прощения, голос охрипший. Я немножко приболел, и пока я болеет дома, я смог немножко уделить э, внимание этой игре. <coughs> Поэтому будет вам опыт, уровень и бонусом очень много тысяч пер перков. То есть способности бесконечно можно прокачать, но то есть все по максимуму. Поехали, новая игра, допустим, ну какой режим, давайте онлайн режим, онлайн режим, смотрим, то есть вам нужен 20 уровень, да, чтобы что-то написать, у нас с вами первый уровень, нет опыта, нет ничего, поехали, сейчас у нас где-то 72-73 должно хватить, да, 71, -й. ну окей, почти, 71 уровень, 187 тысяч опыта еще есть, да? То есть э, перки. Ну, перков здесь очень много, мы сейчас их классить не будем. Чтобы ними воспользоваться, нужно сделать еще такой вот быстрый откатик. Их станет, конечно, немножечко меньше, и опыт станет на 0. Но уровень наш остается, да, опыт 0, <coughs> 70 тысяч до следующего уровня и вот наши способности у нас 187 тысяч способностей. можно сделать там 200 300 тысяч но этого вполне достаточно чтобы прокачать полностью все поехали максимум еды урон прочность там, перенос вес стартовые очки ну короче прокачали вот мы да немножечко <coughs> смотрим вот наши суперки которые мы только что качнули осталось 186 993 Сейчас скачнем, будет 992, то есть, ну, сами понимаете, да, это очень дохрена. И мы 70 уровень, смотрите, да, у нас все закрыто, как бы, ну, до 70 уровня, там, можно все открыть, вот, хлороцистамин, открываем, все, можно крафтить, если есть, чем крафтить, там, таблеточки можно крафтить, автоматик, вот у нас, да, самодельный, можно крафтить. Как-то так, все, ребятки, теперь перезаходим в игру и спокойно бегаем 70 уровнем. Можно сделать больший уровень, можно 100, можно 90, й можно сделать меньше 20, й там, для начала, какой вам нужен, да, такой вы и делаете. Какой вы хотите, такой вы и делаете. Ну, к примеру, вот я хочу вообще триллионный, да, уровень, чтобы у меня просто пиздец, ну, извините за мат, да, можно, короче, сделать себе больший уровень. Помчали. То есть я захотел себе больше, да, вот, ну, такой, к примеру, но за такой, конечно, уровень сразу бан, ребята, поэтому не советую делать больше сотого уровня, сотого уровня вполне вообще достаточно, и, и все, короче, играйте, наслаждайтесь сотым уровнем, не нужен делать такой большой уровень, если вам просто по фану, то, конечно, ну, зато у нас открылось теперь все, да, да, мы можем крафтить теперь стальную броню и все, что здесь есть. Вот такой у нас быстрый видосик. Спасибо за просмотр. Мы сейчас еще по приколу рекламку посмотрим. Покеда, ребятки. Хорошего всем вам Настроение и не болейте.